Я хочу вам предложить сегодня углубиться в несколько вопросов, связанных с темой семьи. И начнем с вами с такого вопроса, но прежде чем начать, я хочу представить еще, помогает мне в этом процессе Алена. Она, правда, за кадром, но она прямая участница этого процесса. Она будет собирать ваши вопросы. Так что пишите вопросы, она их будет собирать, систематизировать. И в конце я отвечу на все ваши вопросы. Ну, а сейчас я начинаю нашу тему, тему семейную, с вопроса, а вообще зачем нужна семья? Зачем нужна семья? Странный вопрос, да, вроде бы? Скажите: ну, как же зачем? И вот здесь вот заминка. Как же зачем? А зачем? Ну, чтобы родить детей, ну, чтобы там было плечо рядом, чтобы поддержка была, чтобы с кем-то можно было комфортно общаться и так далее, и так далее. Чтобы быть не одиноким в этой жизни. <coughs> Друзья мои, это все не так. Это, конечно, имеет место быть, и эти причины являются причиной создания семьи. Некоторые выходят замуж для того, чтобы решить какие-то материальные вопросы, отделиться от родителей, ну и так далее. Но главная все-таки причина, для чего нужна семья, она лежит в большей глубине. И вот ее меньше всего людей знают. Семья создается для того, чтобы эти личности, создавшие семью, развивались в процессе семейных отношений. Семья создается для развития личности. Вдумайтесь в эти слова. Для развития личности. Мужчины и женщины. И тех детей, которые там появятся. Для развития. Если вы скажете, ну да, понятно, мы, может быть, это <coughs> так внутри чувствовали. Друзья мои, это нужно четко знать, что это главная причина создания семьи. Это новый этап развития личности. Это как переход в другую жизнь. Сначала вы развиваетесь по одному. Потом соединяйтесь, развиваетесь уже вдвоем, потом появляются у вас дети, развиваетесь уже втроем, четвером и так далее. То есть идет процесс постоянного развития. И семья это как новый и очень важный, я бы сказал даже обязательный этап развития личности. Вот простые вещи. Все понятны сейчас, вот когда я разъяснил, все вроде понятно. Да, согласны, для развития личности. А уже все остальное, там, дети, там, материальное благосостояние, там, помощь и прочее, прочее, опора на плечо, э, все это такое, это уже следствие этого. Но вначале первая причина и главная причина – нужно семью создавать для развития. Вот это понимание, оно обеспечивает принципиально новый старт в семью. То есть вы таким образом... Понимая, что семья создается для развития личности, вы сразу будете примерять себе свою половинку не к тому, что какой ребенок от него родится, не к тому, какой у него кошелек, не потому, насколько он о вас заботится, а потому, насколько он будет способствовать вашему развитию что вы рядом с ним будете развиваться как личность. то что мы приходим в эту жизнь именно для этого, чтобы развиться, раскрыть свои глубинные, замечательные ресурсы, с которыми мы пришли, чтобы реализоваться. Так вот, он будет способствовать этому или нет? Если вы так поставите вопрос, то рядом окажется именно тот человек, который будет способствовать развитию вашей личности. Если вы это не осознаете, не поймете и не внесете в свое сознание, то эта тема может оказаться за кадром. И встретится замечательный мужчина, который будет о вас заботиться, который имеет деньги, от которого родятся хорошие дети, но вы будете на кухне, вы будете привязаны к дому, к семье, и вашего развития не будет. Да, кому-то это нравится из женщин, но на короткое время. Я еще не знаю той женщины, которая полностью погружена в семью, и она от этого балдеет и счастлива на все 100%. Нет, есть, конечно, там элементы хорошего, но в какой-то момент женщина, особенно современная женщина, захочет, вообще-то, собственной реализации. Так вот, как мы думаем, так мы живем. Поэтому в сознании заложить, зачем создается семья, для развития это дает принципиально новый старт в семью. Принципиально новый старт в жизни. И тогда он, этот старт, будет как раз в том ключе, который вам нужен. И вы тогда, как личность, реализуется, реализуетесь. И реализуясь, вы получите все те преференции, которые полагаются в этом случае. И детей, и деньги, и прочее, прочее, прочее. Все это будет, но и будет главное ваше замечательное состояние удовлетворения от собственного развития. То, что современную женщину поставить только в положение 3К, помните такое выражение, кирхен, это не подходит. Современная женщина не готова так жить. Только ради детей, только ради кухни. И там выходить с, раз в неделю в, в собор, в церковь. Нет, конечно же нет. Поэтому вот такой простой вопрос – оказывается, имеет серьезную подоплеку. Зачем создается семья? Начнем с этого. Начнем с этого, что семья создается для развития. Это запомнили. Идем дальше. Идем дальше. А почему на сегодняшний день, на сегодняшний день у нас мало счастливых семей и очень много брака? Многие до сих пор называют свою семью браком. По привычке, потому что это записано в документе и так далее. По тем традициям, которые сейчас у нас заложены. Но вдумайтесь, а стоит ли вам свою семью называть вот этим двойственным словом? Брак. Ведь это слово имеет двойное значение. Брак как действительно семья – это официальное такое название, но брак одновременно с этим и некачественный продукт. Это брак, это некачественный продукт. Так зачем накладывать на свою семью дополнительную нагрузку и называть ее браком? Я, например, когда сколько? Ну, лет 40 назад осознал этот момент, я больше никогда семью, свою семью не называю браком. И другие семьи я не называю браком. Но если вижу, что там брак, я говорю, да, у вас брак. То есть некачественный продукт. Так вот, тоже простая вещь. Как мы думаем, так мы живем. Если вы называете свою семью браком, то тогда, ну, есть большая вероятность, значительно большая вероятность того, что эта семья так и будет браком. Но... Почему мы к этому вот так стали называть? Вы знаете, мне кажется, здесь происки, как сказали бы по-религиозному, происки темных сил. То есть включили в такой замечательный процесс семейные отношения, любовь и так далее. Взяли и повесили ярлык «брак». Ну, вдумайтесь... Поэтому я даже, у меня есть даже книга, которая так и называется «Семья без брака». И это действительно так. Ну что, это брак-то брак. А чем отличается вообще брак от семьи? Как можно это все определить? Как это можно увидеть вот четко, эту разницу между семьей и браком? Вы знаете, очень просто. Очень просто. Критерии простые. Вот прошел год ваших семейных отношений. Год, неважно, это начало ваших семейных отношений, или уже вы прожили много лет. Возьмите любой год. Вот заканчивается год, вот на Новый год, посмотрите. За этот год ваши отношения в семье с мужем стали лучше, чем прошлый год. Или на одном уровне или хуже. Честно сделайте оценку. Ваше здоровье за этот год стало лучше или хуже или такое же. Ваши отношения с родственниками, с родителями лучше или хуже. Ваши отношения с детьми лучше или хуже. Ваше материальное положение лучше или хуже все очень просто по нескольким основным пунктам проверьте вот протестируйте свою семью за год что изменилось это лучше стало у вас что-то лучше или хуже и если у вас больше одного показателя хуже чем было прошлый год или также а также это значит все равно хуже потому что время идет вперед эволюция вперед Должно всегда все быть в положительной динамике. Если нет положительной динамики по всем этим пунктам, ну, допустим, ну, один, ладно, я даю, как говорится, поблажку, но лучше, если по всем пунктам есть положительная динамика, то это семья. Это семья. А если хотя бы по двум пунктам показатели хуже, то есть такие ниже, то это брак. Вот и все. И определитесь тогда. Дальше вы что будете делать с этим браком? Что будет, что будет следовать дальше? Если каждый год у вас будет ухудшаться, будут ухудшаться какие-то параметры. Один параметр может, допустим, как-то расти, там, допустим, ну, материальное благосостояние, допустим, может расти. Но остальные на одном уровне или все хуже-хуже, тогда стоит серьезно задуматься. И что с этим делать? Потому что брак рано или поздно приведет к серьезным последствиям. Некачественный продукт обязательно проявится в жизни во всех пунктах. Это и в отношениях будет ухудшение, и в здоровье, и с детьми будут проблемы. То есть, все будет по нарастающей, по нарастающей. Обязательно. Брак порождает брак, и нара... брак начинает нарастать. Так вот, такая, такая, такое понимание семьи, что в ней может быть и брак, некачественная часть, позволяет... И вот верная оценка, честная оценка этой ситуации позволяет сделать выводы и принять вовремя, принять решения. Какие решения? Ну, надо посмотреть. Если плохие отношения, то надо посмотреть, а вы готовы их улучшить? А вы готовы в них включиться так, чтобы они стали более замечательными, более, более счастливыми, радостными и так далее? Есть у вас этот ресурс или вы уже дошли до такой ситуации, когда, как говорится, прошли точку невозврата. И уже нельзя из этой вот ситуации, из этих отношений сделать что-то лучшее. Если нельзя, думайте, вы собираетесь так жить всю жизнь. Может быть, что-то что надо делать, может, нужна хирургическая операция. Если терапия не помогает, если интенсивная терапия не помогает, то есть пройти какое-то обучение, там прочее, прочее, прочее, то тогда, конечно, смотрите. Вот для таких ситуаций, когда у людей возникает серьезное, глубокое понимание того, что семья, их семья – брак, мы для таких ситуаций создали даже специальный курс «Семейное благополучие», то есть курс, в мы закладываем людям те инструменты, которые позволяют им решать эти задачи. Решать, причем своевременно, четко, эффективно. То есть, я к чему это говорю? Потому что есть сейчас инструменты, и достаточно много их. И много тренингов, много книг, много всего много. Только не ленись. Для того, чтобы сделать из семьи, из брака, точнее, семью. И это можно сделать, я убедился в этом, это можно сделать в любое время, даже если вы прожили лет 20, и вы уже живете в разных комнатах, и у вас уже нет отношений и так далее, даже в этом случае, используя определенные инструменты, можно восстановить и сделать из брака семью. Тем более это можно сделать в начале, легче, еще легче в начальном этапе. А тем более, имея вот определенные знания, определенные опыт, инструменты, навыки, можно это сделать еще и на старте, до создания семьи. Помните, с первого пункта, что я начал с вами сегодня беседу по поводу, зачем создается семья. Если вы решили создать семью, так вот осознайте, что она создается для развития и подберите партнера такого, с которым будет интересно жить, интересно развиваться. И тогда ваши все остальные пункты будут уже э, замечательными. Они обязательно будут нарастать, потому что развитие предполагает обязательный рост всего в позитивном направлении. И тогда этот процесс пойдет. Вот, э, вот это вот уже, уже база, база э, которая позволяет вам э, по новому посмотреть на семью и создавать ее уже с другой платформы, с другого основания и, соответственно, имеет другой результат. Потому что фундамент, верный фундамент – это очень важно. И в этом фундаменте вы решили, что вы берете в свои партнеры человека, с которым будете развиваться во всех отношениях, во всех направлениях. И что вы хотите создать не брак, а семью, причем счастливую семью. Так и ставьте задачи. Я хочу построить счастливую семью. И вот здесь вот возникает вопрос. Хочу. Естественно, что никто не желает, создавая семью, никто не желает. Я хочу несчастную семью. Ну, согласитесь, смешно. Но все желают, конечно же, счастливую семью. И об этом тосто говорят на свадьбе, и мечтают об этом, и прочее. Но почему на сегодняшний день вот таких семей, счастливых-то семей, всего-навсего 5-6%. 5-6%. А 95-94% – это браки. Это браки, то есть некачественные продукты. Почему это происходит? Вы не задавали этот вопрос? Ведь у всех на глазах статистика. Разводы. Разводов больше, чем... То есть 60% в среднем разводов по стране. 60% люди разводятся. Это о чем говорит? Но это, это еще не полная цифра. То, что разводятся, это еще не есть. Это официально те, которые соединились, официально развелись. А некоторые же и довольно много тех, кто официально не соединились. Их статистика не учитывает. И среди них такой же процент развода. Мало того, а еще и многие же официально соединились, а официально не развелись, но живут так, что лучше по ней не встречались. Настолько они далеки друг от друга. Поэтому надо посмотреть, надо посмотреть на то, почему же семья является браком. 95% людей... 90%, процентов в семьях надо задуматься, почему семья является браком. И это честно нужно оценить. Честно нужно оценить. В каком состоянии у вас семья? Брак это или семья? Почему? И главная причина, вы знаете, я и занимаюсь темой семьи очень далеко, давно. Ну, во-первых, как я уже сказал, мне 70 лет, у меня... Уже большой семейный личный стаж. У меня семь детей, 7 внуков, два правнука. То есть имею опыт богатой построения семьи. И это одно. И большой опыт, уже почти 30-летний опыт, профессиональный создание счастливой семьи. Я имею счастливую семью. И этим и делюсь. И вот мы и э, все те, кто рядом со мной, они тоже, вся моя команда, это люди, которые имеют счастливые семьи. У нас по-другому нельзя. И таким образом ты несешь в себе то, что можешь передать другим. Другие можно передать только то, что ты имеешь. И вот этот опыт нам подсказывает. Что главной причиной, вот я исследовал все это время, я сказал, что много этим вопросом занимаюсь семейным. Главной причиной того, что у нас 95% брака является, как вы думаете, что? Является семейная безграмотность. Безграмотность. Просто вопиющая безграмотность. Я бы даже сказал, невежество. В самых простых вопросах в самых вопрос, простых вопросах создания семьи и жизни семьи. И неудивительно. Вот первый пункт, я снова возвращаюсь к нашему первому пункту разговора, о том, зачем создается семья. А вы знали об этом, что семья создается для развития? Вот вам, пожалуйста. Дальше. А вы отличаете брак от семьи? Вот вам, пожалуйста. То есть и множество таких простых элементарных знаний которые, зная, вы можете превратить в счастье. Не зная, вы это автоматически превращаете в несчастье. То есть незнание, безграмотность – это бич сегодняшней семьи. А сегодня время, время у нас такое, оно проверяет четко. Если раньше было проще, там 19 век, даже 20, но в основном 19, и дальше туда ниже, было все просто. Были каноны, Народные традиции передавались от бабушки там, к внучке, от деда к внуку, и потихоньку-потихоньку там отцов и детей к детям. И все это было накатанная дорога. А сейчас время настолько динамично, что все меняется. Меняется сейчас уже даже каждый год, меняется многое в жизни. То есть нужно четко следить за этим процессом. И сейчас время профессионалов во всем. Сейчас профессионал... Сейчас дилетант нигде не может реализоваться полноценно. Потому что везде требуется глубокий профессионализм. А вот в семейных вопросах у нас не профессионализм. В семейных вопросах у нас кругом дилетанты. И вот два дилетанта соединяются для того, чтобы построить семью. Естественно, у них, у дилетантов получается брак. Но со всеми вытекающими. Поэтому безграмотность, невежество в семейных вопросах, непрофессионализм – это главный бич семейных отношений. Главный ВИЧ. Особенно, я бы обратил внимание, хоть у нас в основном женская аудитория, но, милые женщины, вы, пожалуйста, передайте своим мужчинам. Особенно большая беда у нас – это семейная безграмотность мужчин. Это вообще вопиющая безграмотность. Найти мужчину, профессионала в семейных отношениях – это большая редкость. Даже если он прошел несколько семей, там у него там за спиной несколько браков и так далее, это еще не опыт. Да, он что-то на этих опытах, на, на этих экспериментах набрал какие-то знания, но это не те знания. Знания, настоящие знания, настоящий профессионализм ⁇ это тот, который приводит к счастливым отношениям. А этот человек построил счастливые отношения. Он, вот если тот, кто, мужчина, который построил счастливую семью, вот это знающий мужчина. Есть такое выражение. Мужчина ⁇ это капитан семейного корабля. Как видите, у нас практически все мужчины, как я уже сказал, и эта статистика мной исследовает достаточно глубоко это не профессионалы, дилетанты. Так вот, какой капитан из того человека, который безграмотный? Разве может безграмотный капитан вести куда-то семейный корабль? Куда он его приведет? Да он не знает даже, куда вести. Он просто зарабатывает в лучшем случае деньги, несет их в семью, но э, везти туда корабль, он не знает. Он безграмотен в этом. И такая, вот, такая позиция безграмотности, она, как я сказал, превалирующая. Практически, практически около 100% мужчин безграмотны в этих вопросах, в семейных вопросах. Они безграмотные капитаны. Поэтому чаще всего женщина, видя, что мужчина безграмотен в основных вопросах, семейных, э, семейных вопросов, она берет штурвал в свои руки и ведет корабль. Но это уже другая песня, другая история. Это уже не женская история. Здесь уже надо говорить о том, что в семье все-таки, наверное, Роль мужчины выполняет женщина. А это ведет к очень серьезным последствиям. Каким? Это тоже вопрос грамотности. Потому что в, том, в той семье, где главную мужскую роль играет женщина, там обязательно будут проблемы. Но этих ролях мы поговорим чуть позже. Я просто хочу завершить вот этот вопрос. Вопрос безграмотности. Я разработал учение о счастливой семье. Учение о счастливой семье. Не просто в наше время это было разрабатывать это учение, потому что время очень динамичное, и сделать такое учение, которое бы действительно всем позволяло организовать счастливую жизнь, это было очень непросто, но это удалось. И кое-какие элементарные знания я вам говорил в прошлый раз, и вот сейчас еще чуть поглубже поясняю. Так вот, это учение счастливой семьи, оно есть. И оно позволяет на старте, осознав, прочитав, изучив, в том числе у нас в Академии, изучив этот курс семейного благополучия, вы получаете реальные инструменты для того, чтобы построить, гарантированно построить счастливую семью на старте. Те, которые уже наломали дров, которые создали брак, для них тоже есть инструменты, позволяющие выйти из этого состояния, из состояния брака. И перейти постепенно, да, это непросто, но если есть э, интерес к этому, есть такое желание, то это возможно. И перейти в состоянии счастливой семьи. Это реально. И практика подтверждает, что эти инструменты у нас работают классно. Вот такое, вот такое наблюдение, что безграмотность является главной причиной, позволило мне направить сюда усилия и создать все необходимое, чтобы все-таки убрать пьющую безграмотность в семейных вопросах. Все мои книги, все мои вебинары другие инструменты, очные встречи, они направлены на то, чтобы просвещать. Я просветитель. Я просвещаю самых основных жизненных вопросов. И благодаря этому просвещению огромное количество людей, через книги, это несколько миллионов человек, через все остальное, то есть они продвинулись к вопросу счастья. Но если вы хотите глубже, то нужно действительно погрузиться в эти знания и стать профессионалами семейного Вопрос. Профессионалами. Это обязательно. Сегодняшнее время требует от всех профессионализма. Еще раз повторяю. Теперь посмотрим на следующий момент. А современная семья, чем она отличается от прошлой? Какие в ней роли мужчины и женщины? И какая перспектива у современной семьи? Как я уже сказал, что семья – это новый этап развития личности. Сейчас очень динамичное развитие идет, происходит. Вы видите, с какой скоростью все меняется. Все меняется. И технологии, и прочие отношения. И смотрите, что в мире происходит. Все меняется каждый год. Причем в один год, может, таки, такие повороты, э, буквально на 180 градусов, э, как с тем же коронавирусом получилось. То есть... Все меняется. Так вот, в этом, э, в, этом случае, в этом случае нам нужно понимать первое, что точкой опоры в этом меняющемся мире по-прежнему, во все времена, было, есть и будет это отношение мужчины и женщины. Не мужчина-мужчина, не женщина-женщина. Отношение мужчина и женщина. Это природой заложено, это космосом заложено. И это нельзя убрать из жизни. Точка опоры здесь. Это первое. Второе. Точкой опоры социальной, социальной является семья. Она по-прежнему была, есть и будет точкой опоры. То, что в ней происходит максимальное глубокое развитие личности. Здесь, как в, в семье, как в капле океана, отражается вся жизнь. И поэтому так и называют, что семья – ячейка общества. В ней отражена вся жизнь. И происходит наиболее полное развитие личности. Наиболее полное. Поэтому она останется, навсегда останется самым мощным инструментом развития личности. И он, ее, замены ей нет ничего более эффективного для развития личности нет для развития профессионализма да пожалуйста да для развития каких-то творческих способностей да пожалуйста но в целом личность в объеме всего с всей сферы вот интересов и нет другого такого пространства другого такой возможности кроме как через отношения мужчины и женщины и создание семьи, потому что только мужчины и женщины могут родить ребенка. Процесс рождения это особый процесс. Беременность, процесс рождения, все это очень глубоко влияет на развитие личности. Это не заменишь тем, что взяли ребенка из детского дома и так далее и воспитали. Это только часть, потому что Зачатие, беременность, рождение, последующее воспитание – это мощнейший период развития. Поэтому я, как профессионал этого вопроса, и на сегодня, скорее всего, по-прежнему остаюсь ведущим профессионалом в этой области семейных отношений, я вам говорю, что семья была, есть и будет ведущим пространством, для развития личности, для эволюции, следовательно, она будет всегда. Формы семьи могут меняться. Там могут быть разные варианты, там гостевые и прочее. Это уже зависит от глубины отношений, от индивидуальности и так далее. Там много-много-много всего. Но вот в моем учении о семье обязательно говорится, что это будет всегда, потому что в этом случае личность развивается объемно. И обратите внимание, вот даже простой такой факт, опять же к вопросу э, э, профессионализма. В семье, в семье, также глубоко развивается и свобода. Скажите, как так? Свобода в семье... Да, друзья, в настоящей семье, в счастливой семье развивается свобода личности обязательно. То, что без этого... Не состоится счастливая семья. Без этого не будет глубочайшего развития любви. Любовь и свобода идут вместе. И вот как это делать, свободу соединить с семьей? Потому что многие представляют, что семья – это ограничение. Это вы говорите о браке. В браке – да. брак там все по-другому. Но в счастливой семье всегда присутствует и свобода. Но это отдельная тема отдельный разговор и отдельная тема для профессионализма, но это надо знать, если вы хотите реально получить счастливую семью, то пожалуйста, в этом направлении надо развиваться. И я продолжаю еще еще еще раз утверждать, уважаемые друзья, милые женщины, без профессионализма сегодня построить счастливую семью нельзя профессионализма в семейных отношениях. Пора учиться. И учиться этому. Вообще-то сейчас есть замечательные возможности. Поэтому роли сейчас в семье могут тоже меняться. Мужчина-защитник, мужчина-добытчик, мужчина так далее, так далее. Это такие эпитеты были из той семьи, из той семьи, которая была раньше. Сейчас роли мужчины и женщины вот в социальные роли в семье могут довольно плавать глубоко и диаметрально противоположно и так далее. Все это может быть, если это приводит к счастливой жизни. Если это укладывается на путь и ведет по пути счастливой жизни. Все это могут быть. Но еще раз говорю, это уже детали, в каком в каком форме, в каких ролях играет. Но развитие личности, помните, мы с чего начали? Что семья создается для развития личности? Развитие личности предполагает, что мужчина становится все более мужчиной в семье, а женщина все более женственной, все более женственной. Не лошадью, а более женственной. Вот это создает счастливая семья где мужчина становится все более мужчиной, а женщина все более женственной. Если в вашей семье происходит наоборот, встретились мужчина и женщина, и постепенно женщина стала мужчиной, а мужчина женщиной, извините, это брак. Это явный брак, чтобы вы ни говорили, будьте честны. Там, где мужчина и женщина развиваются максимально, раскрывают все свои замечательные качества, мужские и женские, вот это и есть счастливая семья. Это тоже один из показателей счастливой семьи. А роли они могут исполнять разные. Я, например, сам нет проблем. Я и посуду мою, и, и пол иногда помою. То есть для меня постирать тоже нет проблем. Нет проблем. Это, знаете, мужчина может все. Для, у меня лозунг для мужчины простой. Ты умеешь это делать. Не пробовал, но умею. То есть мужчина в любой ситуации найдет возможность что-то, все это сделать. Поэтому такие чисто бытовые роли, они не играют значения. Но я мужчина, и жена это понимает, и она чувствует, и она поэтому и развивается в этом направлении. Это, хотя это не просто в данном случае у меня. Жена пришла ко мне, э, это такая, знаете, настроена на, на карьеру. 35 лет занималась только карьерой. Поэтому непросто. Но рядом с мужчиной женщина становится женщиной. Никуда она не денется. Вот это ролях. Перспективы. Как я уже сказал, семья и будет и дальше. Будет и дальше существовать эта ячейка общества, которая развивается. Поэтому кто-то говорит, а мне не нужна семья. Я там сама зарабатываю, я там я могу родить от кого-то там и сама воспитать, нет проблем. Все для этого есть. Нет, друзья мои, это, это знаете, говорят те, те, кто не может создать счастливую семью. Есть вот басня Крылова «Лиса и виноград». Лиса прыгает, никак не может достать виноград. И она махнула потом лапой, говорит, нет, виноград-то зеленый. Она достать не может. Поэтому, уважаемые, у семьи великое будущее, как великое настоящее, как великое прошлое. Но будущее обязательно счастливое. Все остальное ⁇ брак. У брака нет будущего. Вот это другое. Поэтому все разговоры о том, что семья разваливается и прочее, это говорится о браке, но не о счастливой семье. И все... Все, кто говорят об этом, и что не говорят, всегда отмечайте. Это вы говорите не о семье. Это вы говорите о браке. А семья имеет развитие. Ну вот, друзья, мы с вами поглубже рассмотрели вот эти вопросы. Если у вас есть ко мне вопросы, я готов ответить на них. Я сейчас спрошу. Делину, есть? Да, есть очень много комментариев о том, что э, действительно очень приятно слушать, и, ну, то что вы рассказываете действительно очень классно перекладывается на жизнь. И есть м -м, ряд вопросов. Вот, наверное, первый такой неожиданный вопрос: а только э, что нужно делать, если ребенок э, берет мелком и дерется, видимо, наверное, с родителями, чтобы прикомментовать? Вот, ну, <соспорядок> <сказалок> э, э, ну, во-первых Хочу сказать, что это начало. Если он сейчас берет ведник и дерется, то можете представить, что будет в его руках, когда он вырастет. И можно встретить действительно детей, которые даже бьют родителей, особенно если выпьют. Ну, сыновья часто такое можно заметить. Это говорит, ну, конечно же, говорит о деформации в семье, о дисгармонии. А дисгармония отношений. Здесь, ну, скорее всего, целый комплекс вопросов. Нельзя там одним каким-то одной таблеткой вылечить эту серьезную уже болезнь, потому что это серьезное отклонение в личности ребенка. Оно заложено той атмосферой, которая есть в семье, теми отношениями, которые есть между родителями, Тема, те отношения, которые есть к ребенку. Здесь возможно, возможно, родители достали ребенка. То есть, своим заботой, опекой, контролем и так далее. То есть, достали. Они у него не учатся. Ведь здесь у нас был... Еще раз прослушайте мой разговор о детях, и вы увидите, что детей надо слышать, детей надо слушать. Дети – это наши учителя. Мы эту фразу знаем, но кто реально учится у детей? Так вот, когда дети, дети чувствуют, что к ним относятся, Неподобаемым образом, не как учителям, а как своему приложению, как своей собственности, они начинают защищать свои права. Поэтому в этой семье, вот этот вопрос, очень много проблем. Поэтому здесь явная безграмотность в семейных вопросах и надо учиться. Спасибо. А дальше следующий вопрос. Анатолий, что вы скажете насчет семи стадий отношений? На самом деле они есть, и как их пережить хорошо, вопрос. Например, все говорят, что восьмой год жизни семьи кризисный. Вы знаете, кризисов на самом деле много. Некоторые отмечают трехлетний кризис. Некоторые и до трехлетнего не дотягивают. В первые два года происходит около 30% разводов что не дотягивает до трехлетнего даже кризис. Семилетний кризис. Кто-то говорит о десятилетнем. Друзья мои, тоже подтасовывает под свои обстоятельства. На самом деле дело не в количестве лет и не вот в этих этапах, не в циклах, а в том количестве проблем, которые есть в семье. Если проблем много, то кризис наступит в первый год. Если чуть поменьше, то второй. Чуть поменьше, третий. Еще поменьше проблем, с которыми стартовали в жизни. И терпения хватило подольше. Даже вот до семи лет на восьмом разойдутся. Ну и так далее. То есть не надо опираться вот на эти циклы. И бояться этих циклов. Эти циклы создаем мы. Мы в них их принимаем и в них участвуем. Или мы делаем что-то с семьей, чтобы этих циклов не было. Можно разрушить любой цикл. Идти без циклов, если ты грамотно, профессионально занимаешься семьей. Поэтому, что в этом случае? Вы чувствуете или у вас опасения? Вот мы приближаемся к семи годам, как бы там чего ни произошло. Да вы сделайте какой-то добрый шаг в направлении своего собственного развития. Сделайте шаг по переходу из брака в семью. Сделайте такой шаг, какой-то. Добавьте какие-то знания. Вот Я в конце дам еще вам небольшое домашнее задание. Оно позволит вам, может быть, как-то увидеть какие-то вещи и принять верное решение. Так что не бойтесь циклов, а бойтесь тех нерешенных задач, которые есть в вашей семье. Они создают циклы. Спасибо большое. Так, следующий вопрос. Я объединю два вопроса. Может ли женщина, мужчина... Расти и развиваться без семьи в одиночку. Да? Что вот делать, если женщина одна? Что делать? Естественно, развиваться. Конечно, развиваться. Конечно, человек может развиваться. Ведь он же растет. вот Он родился маленьким, таким, там, потом потихонечку растет. То есть в природой заложен рост, развития человека. Природой все заложено. И раз, развитие сознания, он все обучается, осознает все. Все это заложено, и человек будет развиваться, но до какого-то периода. После которого дальше уже он должен соединиться со второй половиной, с другим человеком, с тем, чтобы развитие пошло уже в другом, более объемном формате. Одному, как вот я в прошлый раз в том еще занятии говорил, что одному постоянно развиваться – это как будто ехать на машине на первой скорости. На машине на первой можно ехать, но ты недол недолго, недалеко проедешь, скорость не та. Да и двигатель можно запороть. А вот ты включаешь вторую, пару, ты включаешь третью, дети, ты включаешь четвертую, там, еще, там есть еще, и пошло-пошло. И ты действительно набираешь обороты, и ты едешь с курса. Можно одному развиваться, но куда вы придете и что вы решите. Поэтому, когда вы выбираете курс «Развиваться одному», имейте в виду, посмотрите честно, почему вы это делаете. Может, потому что у вас не получается создать семью? Так это другой вопрос. Нужно понять, почему не получается. Нужно научиться этому. Значит, у вас в сознании выложено не совсем не те знания заложены. Не та картина жизни. В мировоззрении должно быть четкое понимание, что семья – это новый этап развития. Если вы прошли семейные отношения, развились до какой-то степени, потом говорите, все, дальше я иду один. И то надо посмотреть. А насколько вы? Вы на подъеме или на спуске? вы закончили отношения семейные. Это был такой упадок, или вы на взлете, раз, расстались, и два орла полетели. Орел и орлица отдельно. Это еще можно посмотреть. Может быть, в этом что-то есть. Но тоже не всегда так. Поэтому, друзья мои, одному можно развиваться. Но полной реализации, полной реализации, полное выполнение миссии, которая, с которой вы пришли на Землю, ее не будет. Бывают отдельные, очень глубокие некоторые миссии, но это выходящие за кадров. Это исключение из правил. Но эти исключения, человек приходит для какой-то конкретной задачи, ее выполняет и уходит. То есть это, это не, немножко не то. Мы говорим о счастливой жизни на Земле. Так вот, счастливая жизнь, полноценная счастливая жизнь, она возможно, полноценной счастливой семьи. Спасибо большое. Следующий вопрос от Татьяны. Почему многие пары после развода живут вместе? Даже и детей еще заводят. Но муж, как говорят, дохла лошадь, которая уже не оживет. Но почему-то девушки пытаются ее оживить. Зачем? Вот здесь более глубокий вопрос, конечно, чем кажется на поверхности. Действительно, почему женщины часто идут на соединение вот, повторно, хотя понимают, что это дохлая лошадь, ее не оживить, но идут на это. Есть еще такое выражение, пусть плохенький, но мужчинка рядом и так далее. Почему? Почему так? Почему терпят? терпят какие-то неудобства, какой-то дискомфорт, терпят равнодушие в свой адрес, терпят даже насилие в свой адрес. Почему? Потому что женщины, в данном случае женщина задала вопрос, вот я для женщины отвечаю, потому что женщины не имеют достаточного достоинства, женского достоинства. Достоинства, в котором звучит действительно женщина, Женщина, которая не позволит даже быть равнодушной рядом с ней. Чтобы мужчина был равнодушен к женщине, это для нее уже недостойно. Она должна понять, это почему рядом со мной мужчина равнодушен ко мне. Значит, что-то не то во мне. Значит, надо что-то менять. Вот опять же, возвращаясь к профессионализму. Вы знаете, уважаемые женщины, Любимые женщины, что женских качеств более 200, которые надо развивать. А женщины живут в основном, вот больше подавляющее большинство женщин живет на 5 или 7 качествах всего из 200. Так что вы хотите? Какое достоинство? Какие, какое, почему равнодушен мужчина? Да если она разовет хотя бы 50 качеств, это же супер женщина. И рядом с такой женщиной ни один мужчина останет, не останется равнодушным. Он будет по потолку ходить, лишь бы сделать для ее счастливой. Займитесь вот этим богатством, раскрывайте. Оно есть в каждой женщине. И вот Юлия как раз тоже спрашивает, что вы в курсе «Я мама» говорили, что у мужчин и женщин более 200 качеств, а мы знаем всего лишь 5-10. А остальные, как и откуда найти информацию по этой теме? Мы этому учим, кстати. У нас в Академии прям конкретно этот, э, в курсе заложено развитие женских качеств. У нас даже есть отдельный там э, такой э, женский клуб, где эти качества развиваются. Загляните ко мне на сайт anekrasov.ru и вы там э, увидите. Но, уважаемые, еще раз говорю, профессионализм, женские качества, это часть только, часть профессионализма. Развить женские качества, да, хорошо, это будет полноценность и прочее, но если нет мировоззрение счастливой семьи, если в сознании нет образа, профессионального образа семьи, то женские качества помогут выстроить отношения и прочее, но семью счастливую создать нет, потому что семья – это социальный процесс, и там много всего, там не только качество, там нужно, ну, там много всего, поэтому нужно учиться. И Вот курс семейного благополучия для вас, хотя он сейчас начался, включайтесь в этот процесс. Так, еще тоже интересный такой глубокий комментарий, вопрос. Анатолий проходила ваш курс в июле, незабываемые впечатления, попробовала постепенно начать разговаривать с мужем. Даже ссылку дала именно на ваши занятия. Итог, мы разводимся. Вот такой поворот. Получается, что я поздно кинулась со всеми вопросами, зачем я тебе нужна, за что, э, за что ты меня когда-то полюбил и ценишь сейчас. Получила обвинение в секстанстве в Фоберлик. Хорошо, что разговор случился. Вы знаете, иногда встречаются такие случаи, когда вскрытие, вот замазанной штукатуркой, все, как говорится, на лице нанесли, все, ни морщин, ничего не видно. умылось, господи, ты откуда? Так и здесь. Вскрыли какой-то слой и увидели, что основания для создания семьи нет, его не было серьезного. А были какие-то другие интересы. Поэтому иногда, иногда я даже не то что э, приветствую, я рекомендую иногда развод. Потому что два человека уничтожают друг друга. Два человека мешают друг другу развиваться. Мало того, в такой семье, где родители не соответствуют друг другу, не решают главных задач семейных создания счастливой семьи и не могут в принципе это решить, в такой семье страдают и дети. То, что детям важно, не то, что родители рядом, пусть они кошка и собакой, но рядом. Это для детей плохо. Детям важно, чтобы хотя бы один родитель был счастлив. Хотя бы один. Да разведитесь вы и создайте, хотя бы один из вас, создайте счастливую семью. Тогда у ваших детей Независимо от того, у кого они находятся, у, вас, у этих детей появляется возможность построить счастливое будущее. А когда они живут всю жизнь, свою, все детство проводят и юность проводят рядом с кошкой и собакой, вот у этих детей ну, практически всегда отсутствие счастливой семьи. Потому что здесь заложен другой процесс. Так что иногда развод. Хирургический, как я говорю, метод иногда нужен. Потому что соединились по неграмотности, по неопытности, по залету, под... так далее, так далее. И в какой-то момент, какой момент, один развивается, другой нет, и все. Уже нет основания для того, чтобы быть вместе. Только мучить друг друга. Тоже такой вопрос родился у меня. А вот э, могут ли как-то взрослые уже дети помочь своим родителям, э, наладить их взаимопожизнь, как-то, может быть, что-то подсказать, посоветовать? Э, не то, что могут, они обязаны это делать. Одна из задач детей ⁇ помочь родителям быть счастливыми. Что это значит? Ну, во-первых, э, дети ⁇ это следующее поколение. Особенно сейчас это сильно заметно. Поколения предыдущие, поколения сегодняшние отличаются в сознании, в активности, в той... Они живут буквально в разном времени. Поэтому помочь родителям включиться в современность, быть современными, иметь там гаджеты в интернете там прочее, то есть и быть динамичными, ездить по миру и прочее. Дети должны помогать родителям быть современными, помогать им развиваться и то есть вообще, как личностям Это первая задача детей. Не деньгами просто от них откупаться, не внуков на них вешать, а помогать им развиваться как личностям. Это первая задача детей. Вторая задача – помочь им построить отношения друг с другом. Если невозможно, или одной уже половины нет, то нужно создать эту половину. Надо помочь им создать семейные отношения. Как я иногда прям ставлю, <смех> приходит мужчина на консультацию, говорит, у тебя бизнес-задача. Мама у тебя одна помочь маме выйти замуж. Бизнес-задача. Почему ты удерживаешь бизнес? Ты бизнесмен, ты знаешь, ставить, умеешь задачи и решать их. Вот тебе старт. Надо помочь маме выйти замуж. Придумай сделать так, чтобы она вышла замуж. И некоторые просто удивительные находят решение и выводят маму на замужество. И у него сразу своя собственная реализация пошла. То есть это совершенно другой процесс. Поэтому нужно помочь родителям, как я говорю, стать современными, первое. Второе – построить между ними классные отношения. Здесь много способов. Надо просто включаться, надо книги им давать. У нас есть даже э, э, возраст мудрости, такой фестиваль мы проводим раз в год. Присылайте своих родителей, мы из них сделаем что-то очень интересное. Вот. То есть, и если нет, между ними нельзя построить уже, все сгорело там, то помочь хотя бы одному из них, а лучше обоим построить новые отношения. Вот это, вот, это важная часть детей. А, тоже есть такой, не вопрос, а больше комментарий от Юлии. Она пишет, купила книгу «Материнская любовь», прочитала сама, подарила маме. Большое вам спасибо. За это. Да. Угу. Ну, теперь надо еще проследить, чтобы мама, чтобы мама прочитала. То есть с ней обязательно побеседовать. Кому-то... Да я вообще советую всем матерям дать обязательно книгу «Материнская любовь» или пута материнской любви». Вот «Путы материнской любви» лучше давать дочь матери, потому что эта книга больше направлена именно на отношения между дочерью и матерью. Спасибо. И вплоть до шантажа. Пусть прочитает. Позвонила? Мама, ты прочитала? Нет? Тогда ну позвони, э, прочитаешь, тогда будем разговаривать. Спасибо. Потому что это ваше будущее. Вы же на, не бойтесь влиять таким образом. Это ваши корни. Вы имеете полное право заставлять родителей жить счастливо. Это ваше счастье. Это счастье ваших внуков, ваших детей. А, вопрос еще один. Два года вела политику постепенного делегирования и разделения обязанностей по дому, огороду, детям. Возможно, нужно медленнее пояснять, что ты женщина, а не друг и товарищ. Да, конечно. Здесь есть отв... во всем этом ответ. Уже. <смех> Согласен полностью. А, так, следующий вопрос от Екатерины. Получается, не из каждого брака можно создать семью? Конечно, нет. Дело в том, что бывают такие старты несоответствия, что и так глубоко они разошлись, что им проще каждому создать что-то новое. Вот этот момент, чуть остановлюсь еще, милые женщины, четко оценивайте, объективно, честно оценивайте, а хватит у вас сил. А, Во-первых, а желаете ли вы с этим мужчиной Построить классные отношения снова. Желаете ли? Есть ли вот это вот внутреннее вот стремление к этому? Это первое. А второе, если есть желание, а хватит ли у вас сил для того, чтобы это построить? Если нет, ну что мучиться-то? Следующий вопрос от Марии. Что делать, если мужчина считает, что женщина и муж в семье – это одно целое, они а разные личности? То есть, он думает, что нужно действовать как одно целое, что не может быть отдельных самостоятельных действий у каждого. Вот этот момент тоже действительно часто встречающийся в семьях, но не в семьях, а именно в браках, когда они слипаются. Такое слипание, я это называю, вот слиплись, а это они встретились, и вот уже они прожили сколько-то лет, и они уже похожи друг на друга. И вот они идут похожие, там чем-то там друг на друга. Явно видно, что это пара. Рядом с ними собака, похожая на них. Ну, то есть, такое слепание полное. Вот. Это, конечно, к добру не приведет. Потому что это, ну, затухание, это обычное, в лучшем случае, просто тихая старость и умирание. В семье обязательно... Должна присутствовать свобода личности. Объем этой свободы разный, это зависит от вашего развития, от вашего сознания. Но, милые женщины, вы должны понимать, что для вас особенно свобода должна быть максимальной. Женщина может по-настоящему быть женщиной только тогда, когда она максимально свободна. Уважаемые мужчины, запомните это. Если вы хотите иметь рядом женщину, предоставьте ей полную свободу. Вот тогда вы настоящий мужчина. Да, это непросто, по себе знаю, но это возможно. Это возможно. Это реально. Поставьте такую задачу и предоставьте женщине свободу. Тогда вот женская, женщина, когда свободна, тогда она раскрывается, тогда она звучит. тогда Ну, это женщина еще один комментарий по поводу книги. Мария пишет, тоже заказала эту книгу «Материнская любовь. Скоро буду читать». И Юлия тоже задает вопрос по поводу книги. А «Мама прочитала книгу «Материнская любовь». Мне хочет воспринимать. Куплю и другую. Скажите название еще раз. Как я понимаю, да книга пута материнской любовь Вы знаете, можно эту купить, а может быть, стоит маме купить. Есть как бы уже продолжение книги «Материнская любовь». Это называется... Пробуждение женщины, пробуждение женщины, милые женщины, прочтите ее и дайте своей матери. Потому что это как раз вот для женщин уже там, за 40, ну, это более такая глубокая, и я думаю, она не оттолкнет вашу маму. Ну а с мамой четко я сказал, шантажируйте, внуков не привезу, пока не прочитаешь, звонить не буду, Друзья, это важно для вашего будущего. Это ваши корни, их надо питать. И не надо говорить, и нельзя нарушать свободу личности. Друзья мои, это ваши корни, это вы сами. Поэтому имеете полное право заявлять своим корням, я хочу то или другое. Светлана тоже пишет комментарий. Всем рекомендую книги, книгу «Живые мысли». Это основа всего, очень масштабная книга. Ну, это, да, это формирует личность вообще. Вот мы говорили о развитии личности. Живые мысли, но их желательно читать не «ап» и «проглотил». Это, как я рекомендую, по 5-7 страниц в день, но каждый день. Вот прочитайте эту книгу 5-7 страниц в день, понемножку. Это немного займет труда, минут 15 день, но зато у вас через пару месяцев, а эта книга где-то страница 600, через пару месяцев вы будете совершенно э, другим человеком. Это действительно меняет полностью всю композицию жизни. Вижу последний вопрос от Ирины. Подскажите, вот стоит ли разговаривать, запрещать, э, видимо, мужу, который строго говорит с дочкой подростков? Вы знаете, ну, запрещать мужчине вообще это опасно. Это только вызовет напряжение. Здесь, конечно, надо первое начинать. Это значит, между вами еще нет тех глубоких отношений, которые позволяют мужчине в вашем пространстве развиваться во все более мужские качества. То есть он не может развить максимально себя как мужчина. Почему? Это, что об этом говорит? О том, что настоящий мужчина с дочерью разговаривает как женщины. Как женщины, независимо от возраста. Такая, такая или такая. Он с ней разговаривает как женщины. Мягко, нежно и так далее. Как и с женой должен. Это настоящий мужчина. Настоящий мужчина вообще ⁇ это джентльмен. А что такое джентльмен, переводится, перевод ⁇ это нежный мужчина. Вот, уважаемые женщины, воспитывайте себя так, такую в себе женщину, чтобы быть рядом с вами был настоящий мужчина. Мне кажется, чудесное завершение. Я вижу, что вопросов пока больше нет. Очень много комментариев. Спасибо большое и очень много благодарности. Сейчас я чувствую в нашем чате. Благодарю. Благодарю и вас. Благодарю Фаберлик, за этот замечательный проект. Я думаю, он много дал доброго, и я приглашаю вас на наши, на мои курсы и прочее. Все это у меня достатки есть, опыт есть, знания есть, так что я с вами, милые женщины, и я ради вашего счастья и тружусь. И вот прилетел еще один, давайте буквально последний да, вопрос, тоже от Марии. Значит, мужчины считают, что у женщины семья, в которой она росла, отпадает. А, и на главное становится муж. Как ему объяснить, что нужно поддерживать общение с семьей все равно, а не обрубать? Очень просто. Хороший вопрос. Очень просто. Мужчине нужно сказать, что ваши дети, ваши дети должны идти с двумя ногами по жизни. С двумя ногами, а не с одной. У ребенка две ноги, материнская и отцовская. И эти ноги должны быть одинаковой длины, иначе он пойдет по жизни инвалидом. Если меньше э, строить отношения с, с одним из родов, то это укороченная нога. Объясните мужчине. Это же простой физический пример. Муж... Дети должны идти с, разными, э, с одинаковыми по длине ногами, потому что у них два корня. Материнский и отцовский. И они должны быть равны. Отношения должны быть равны. И вкладывать надо в один и в другой род. Обязательно, полноценно. И вот давайте прям точно последний вопрос о Тольге. Не хотят вас отпускать. Значит, как воспитывать мальчиков, если в разводе? Очень просто. Мужчина, надо всегда помнить, мужчина, ну, мальчики, это мужчина, будущий мужчина, развиваются только рядом с женщиной. Запомните, не с мужчиной. У мужчины и у отца, там, у мужчин, они учатся, там, у деда, у отца, они учатся навыкам, опыту, каким-то знанием, так далее, так далее. Но по-настоящему раскрывается мужчина в мальчике только рядом с женщиной. А если мама мамочка, то он мужчиной не станет полноценным. Это мы и видим. от наркотиков, алкоголя, гомосексуализма. это все говорит о том, что рядом с этим мальчиком не была женщина, была мамочка. Так вот, станьте рядом с мальчиком, с женщиной, настоящей женщиной, ведите себя, как с ним, как с мужчиной, уважительно, прочее, показывайте лучшие качества. Даже из спальни выходите, все с прической, у вас мужчина в доме, все одета, все классно, и разговаривайте так. Вот тогда из него вырастет обязательно классный мужчина. Спасибо большое, Анатолий. Очень много благодарности. Прям вот каждый человек пишет благодарю души. Все сидела и записывала. Анатолий покорил меня как психолог, узнала благодаря Фаберлик. Действительно, очень много слов благодарности. Да, спасибо вам большое. Благодарю. благодарю. Хотите что-то сказать напоследок? Да. А, напоследок я да, скажу следующее, уважаемые. Я обещал вам дать практику. А, простая практика, простой тест. Вот из всего, что вы услышали, отметьте себе, сколько процентов, вот все, что вы слышали от меня сегодня, возьмите за 100%. И отметьте, сколько процентов вы знали сколько процентов вы уже знали, ну допустим, 10, 20, 30, 50, 100, напишите. -то. То есть у кого эти процентов, что вы знали, меньше 50, обязательно надо учиться. Обязательно надо... Это критическая точка. Меньше 50 будут проблемы в семье. В семье. Будет брак обязательно. А вот чем больший процент того знания, что вы услышали, соответствует вашим знаниям, тем, значит, более счастливая семья у вас впереди. Поэтому проверьте себя так и приходите к нам учиться.